Для измерения относительной компрессии следует во время прокрутки стартера на 3-5 секунд заблокировать пуст двигателя путем выключения предохранителя системы управления двигателем. Для этого рекомендуется воспользоваться дистанционным выключателем предохранителя. Записать сигналы для анализа очень просто. Необходимо. Черный крокодил питающего кабеля USB автоскоп 4 подключить к клемме минус аккумуляторной батареи автомобиля. Красный клемме плюс. Измерительный адаптер соединить со входом 1 USB автоскопа 4 и подключить к его клемме плюс аккумулятора посредством пробника зажима крокодила. К обходу 4 подключить токовые клещи АПА-36Т и при помощи переключателя на корпусе клещей выбрать диапазон 600 А. Поднести токовые клещи непосредственно к силовому проводу, отходящему от любой из клем аккумулятора и повернуть клещи к этой клеме той стороной, обозначение полярности на которой совпадает с обозначением полярности на клеме аккумулятора. Подключение токовых клещей к плюсовому или минусовому проводу не имеет принципиального значения. В данном случае удобнее работать с клемой Плюс. Нажать кнопку калибровки нуля на корпусе клещей. В окне программы USB осциллоров вызвать меню. Режимы. L-Power. Включить запись За хатом клещей, охватить все провода, отходящие от клемы аккумулятора. Включить аварийную световую сигнализацию автомобиля. И через 3-5 секунд выключить выключить предохранитель системы управления двигателем, включить зажигание и дождаться окончания работы электробензонасоса. Включить стартер и через 3-5 секунд включить предохранитель системы управления двигателем. Через 5-10 секунд, после пуска двигателя, включить аварийную световую сигнализацию автомобиля и через 3-5 секунд выключить. Залушить двигатель. Снять токовые клещи и поднести их захват силовому проводу аккумулятора в позиции близко к той, в которой проводились измерения. Выключить запись осциллограм. В окне программы избесциллоров вызвать меню Выполнить скрипт. Далее потребуется ввести значение пускового тока и стандарт его измерения, указанное на корпусе аккумулятора. В данном случае 610 А по стандарту ЕН. и нажать ОК. OK. Как видим, в дополнение к стандартным результатам анализа, алгоритм теста L-Power вывел дополнительную информацию. Обороты двигателя во время прокрутки стартером составили 240 оборотов в минуту. Разброс компрессии в цилиндрах двигателя не превышает 10%. Для примера, так выглядит отчет теста Lpower, power полученный на двигателе, в одном из цилиндров которого компрессия плохая.